Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я руководитель Адилалитики Вебком Групп. Хотелось бы вспомнить о таком источнике трафика, как поиск по картинкам. Кто-то в него не верит, а большинство просто не знает, как это сделать. Так давайте исправить пробел. Тем более, что разметка картинки не только входит в метрику качества сайта, но также позволяет сформировать выдачи с с картинкой. Начнем с технических моментов. URL картинки должен содержать фразу, в отличие от адресов страниц сайта, где это не работает. Заполните alt, это позволит роботу понимать, что изображено на картинке. Заполните title, это улучшит написание для робота. И вот так это будет выглядеть для пользователя. Тексты ссылок на картинку должны содержать ключевую фразу. Если хотите трафика. Из поиска по картинкам, то исследуйте инструкциям не располагайте изображения на серверах доставки контента. Как это рекомендует Google в своем тесте скорости страниц. Скорость возрастет, но и трафика не будет. С простым разобрались, давайте усложним Микроразметки изображений. Используем двух типов: Open Graph для социальных сетей и схема для поисковиков. Вот так выглядит минимально необходимая разметка Open Graph. Адрес изображения и описание. Open граф располагается в блоке хэд-страницы. А вот так выглядит схема Орг. Имя изображение, Путь к нему. И описание. И да, окружайте значимые изображение контента с ключевыми словами. Робот всегда анализирует, в каком контексте было использовано данное изображение. Но что еще хотелось бы упомянуть помимо технических моментов. Если у вас в статье только одна картинка по теме, то какой бы качественной ни было, шансов нет. Их должно быть несколько. И они должны быть разноплановыми. Как уже неоднократно говорилось, даже сто различных изображений Эйфелевой башни не дают полноценный ответ на запрос фото Парижа. А значит, шансов тоже нет. Да, придется постараться. Но результат того стоит. Так что не ждите, делайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в курсе изменений. С вами был Академий Буком. До встречи!